Всем привет, с вами Даник, это новый канал КДФ. Сегодня я буду вам показывать, как установить калибри ОС на виртуальную машину. Сначала качаем калибри можно образ, а можно диск. Я хочу образ русский. Калибри она называется, как, смотрите, как, калибри. Она так называется, значит, ее делали русские. Мы скачали ее. Давайте я сделаю калибр. Вот сюда скину это, все файлы. Ссылка на этот сайт будет в описании. Вот на этот. Так, вот наш калибр. Не, походу нам надо загрузочный диск. У меня что он задам неважно Ждем конца загрузки. Ну, я даже паузу не буду ставить, быстро это. Одна секунда осталось. Мы установили. Открыть папку. Нажимаем. Это я у себя нажимаю. Вы просто перекидываете свою папку. Можете не создавать папку. Кстати, я вам покажу, как сделать, чтобы папка темп очистилась. Ну, папка Temp. Keymaker, это не просто. О, очистился Last.so, который был в папке Temp. Я сделал... или не знаю. Один шаг мы сделали, теперь мы качаем виртуальную машину. Я буду на VM Workstation 12 Итак, вы ее качаете, у меня она скачана. Сейчас я ее включу. Так, я ее запустил. У меня на канале будет видео, как, где скачать ее и как активировать. Нажимаем создать теперь новую виртуальную машину. Нет. Давайте обычный. Установочный. файл образа Так. Вот этот. Какая ОС? Это... Не важно, это калибриоз. Ну, я не знаю, честно, какая-то ОС надо еще пары в интернет. так, я не нашел, это просто обычная операционная система другая, другая версия имя операционной системы ну, виртуальный так, сейчас Коли Бри ОС расположение да, правильно да, хочу такое расположение сделать размер диска так. Так, размер диска, ну это древняя система, нормально. 4 гига сделаю 3 в 1. Нет, 1 гига. 1.5. Полтора гига. Хватит. Сохранить виртуальный диск в одном файле. Все. Готово. Теперь у нас пробный. Ах, да. Память не надо много. настроим ее. Где-то 12 спасаем. Я делаю 2. Все. Итак. над внутрь. Мост такой. Все. И сейчас, момент истинный. мы запускаем старую систему тему, кто русские русский. Раз два ТРИ вот она и тут она написана все ру ру тут русскими буквами написано все вот она это очень радует что русские вы не подключены сейчас Alt альт Ctrl-Alt, надо нажать, чтобы освободить указатель. Так, установка завершена. Вот. Давайте посмотрим. Меню. Вот, игровой центр есть. Ла лазер танк. Можно играть. Давайте немножко поиграем. Это что? А, надо нажимать. Только три уровня. Давайте пройдем и все. А, не, не надо играть. Я не хочу уже играть. Так, как я закрыть? Так я закрыл. Дом один есть первое. Кстати. Я вам сниму ссылку на виртуальную машину и на сайт, где вы можете скачать образ. Все. Куда тут нажать? А вот. Новая игра. Потянет игра? Ну да, вот она. Все прикольная система, рад системы, минусов нету, пока. я еще не заметил. Всем пока, Даник. и канал КД Фан. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.